Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Тельняшка, чуть не сказала только Плей. Сегодня я снимаю не одна, а со мной прекрасная, замечательная гостя Ника Лейдинг. Привет! У -у -у! Я чуть не сказала лейдинг. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> но, но вроде бы я правильно сказала. Да, все И... верно. Я первый человек, который сказал правильно. Но это редкость, да, это редкая эстетика. Сегодня мы снимаем когда-то мою старую, но прикольную рубрику. Как мы же? сегодня будем с тобой угадывать мультяшную еду из мультиков. Ага, я знаю Gravity Фолст, ты... Я много знаю. Там Дисней, фиксар, Нет, и... это, это канал, это канал. А вот мультики какие? Мультики Мучкин, там, русалочка, спящая красавица. А -а -а. Вот, например, подадут тебе икру. Где ели икру? Ты думаешь, русалочки? Ну это шутка. Русалочка наметила икру, а потом ее съели. Аборта сделала. Да? Ужасно Как ужасно. происходит аборт у русалочки И разрезают пузо, забирают икру и едят Приятного аппетита Я Нет, плакать не надо, потому что у нас сегодня позитивное видео Но перед тем, как мы начнем, не забывайте подписаться на наши каналы На мой, на Никен все ссылочки будут в описании И, конечно же, поддержите нас лайком Ну и готовьтесь писать, какой мультик или еду угадали вы И колокольчик все Колокольчик ну что, мы готовы? Готовы. Первое блюдо? Да. Давай. Какой-то запах. Я тоже запах. Не знаю. запах почувствую, я очень хочу понюхать. А, а где оно? О, о. о. о. о. Ну-ка. Ой, Фу, пахнет Фу, рыбой. Да, ты, ты, рыбой? Я Или не еще? знаю, что это на это губами докоснулось. Ой, зачем ты так? Я, я лучше ручка. Ой, что это? Подожди, что это? Фу, это какая-то рыба, наверное. Это светлая? У меня рыба. Это светлая. А у меня рыба. Это похоже на свеклу большую, очень а, сильно. Может, это бекон? Подожди, а где -то? Вот, вот, вот, вот да мое. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Вот, вот, вот. Похоже а на Что свеклу? это такое? <свеч> Я говорю, может, это, это либо картошка, либо свекла. Может, это кокос? <свеч> <свеч> это, это, по... это кокос! Это А дай руку, дай свою руку. А вот это мое. Так, это сушо... Что это такое? Мне кажется, это что-то сушеное. понюхай. Оно пахнет беконом или чем-то вяленым? Вяленое мясо. Ну, если логически... А прикинь, если это свиные уши и кокос. Вот где такое было? Ну что, можем, в принципе, открывать и смотреть. Я думаю, что мы угадали. честно, я без понятия, какой это мультик может быть. Открывай глаза. Так, хорошо. Это, походу, реально свиные уши, да? Не, подожди. Шо? Я вообще свиные уши ни разу в жизни не видела. Начал с этого. Мне кажется, это уши. Мне кажется, это просто бекон, перченый, вяленый бекон просто. А кокос тут при чем? Я вообще не понимаю. Я не знаю, Может, это Тимон и Пумба, я не знаю. Не, они ели жуков. Тогда у нас были бы жуки здесь. Не надо, не надо путать. Блин, у меня вообще ни одной зацепки, что это может быть. Классный вариант, я тоже так думаю. А, Муана, может. он поднял лайк, ты угадала, это Муана. Афиги! А я думала, это свекла до последнего Потом. Не, я просто такая пощупала И такая подумала, что Что-то как-то это вряд ли свекла И думаю, мне вот прям по шероховатости показалось Что это действительно кокос А вот это, из-за того, что оно пахло, я думала сначала, что это скумбрия какая-то ну, Или кальмар сушеный Ну кстати, да, потом потому было. что изначально пахнет ну, Какой-то вот как будто рыбой Ну не знаю, я просто люблю вяленое мясо Но ну, это твой главный приз будет, видимо, теперь Ты соберешь все вяленое мясо Которое у нас есть, мы Переходим к следующему раунду. У нас следующее с тобой блюдо. Так, ну я готова трогать. Давай, еще три. Раз, два, три. Что это? Подожди. подожди, подожди, подожди. Может быть, вот это Тимон Пумба, потому что это мармеладный червячок? У меня мармеладный червячок. Я тоже. А можно съесть? А это что то что, у тебя что-то плохое? Нет, она кисла. А знаешь, что мне кажется? Я помню мультик, ммм, там где девочка яшка Ральф называется. Relate. Да нет, я тебе запрещаю говорить. <гувствую пикесы> не, что Это что, серьезно, Ральф? <гувствую> да нет, да не может такого быть, как? А перлан <гувствую> Да, я уже открыла. <гувствую> как так? Ты снова угадала. <гувствую> она не оставляет мне шансов. Я случайно, прости, я просто думаю. А ты по все индустрию не... Я Ну конфеты, зачем они еще могут ассоциироваться? Есть еще шоколадная фабрика, но это шоколадная фабрика. Ну да. Вот. но это Индисней даже. Ну да. Вот, а ральфа это вот, у нее на голове вот такие вот Ну да, мурные ладки. Блин, вот, а я взяла такая тимон и потому что червяк. Эх, надо мыслить глубже, надо мыслить глобальнее. Хорошо, ты готова? Да. Давай, раз, два, три. Убай! Почему я на все? Фу, я тоже в этом А что это? Фу. Я не знаю, что это, фу, может это, э, может это же, жи... Я в нос за Оно вообще. Оно склизкое, что это? что это, я не знаю, оно как будто, так, это, так, Знаешь, я попытаюсь понюхать, я ничего не чую, походу у меня корона. А? Нет, я же чуяла мясо спокойно. Слушай, ну это какой-то... Может это гуакамоле, типа какая-нибудь этот мексиканский, который? Я не знаю. Блин, может рискнуть попробовать? Мне кажется, это какая-то икра. Я могу пожалеть если. Она какая-то рыбная или рыбное пюре. Фу, блин, вообще таз какой-то. На помощь! Я не знаю, я честно, я. Да. Это что-то рыбное, какая-то рыбная паста, может крабовая паста. Может это и есть русалочка? Мне кажется, это было бы слишком просто, если бы это была русалочка. Я предлагаю открыть глаза и посмотреть на Давай. это. Давай. Фу. Не самое приятное впечатление в моей жизни. Mm, ну да. Мне кажется, это какая-то рыбная паста, рыбная калькара. Я ну, не знаю. Вот у меня с рыбами вот, реально <сёк> ассоциируется только русалочка. Кто у нас еще? Э, рыбная. Паштет, может для кого-то для животного, какого-то что? что? А кто ел рыбу, кроме русалочки? А рыба. А, стоп. А русалочка ела рыбу? <сёк> но она делала ведь что? Ну, в мультике же ели рыбу. Она смотрела на хайт на лыснец. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> я не знаю что это типа я реально не знаю я не знаю можно подсказки это криль криль немо да и ты чичила в России она меня делает сухую я что кто еще ел кри? Ну, у нас рыбный мультик, это самый рыбный мультик, который есть. Я не знаю больше рыбных мультиков. Меня русалочка смутила. ты проклята, русалочка! Пахнет. Я ничего, я себе носу прикрыла. Печеньками. Огурцами, Огурцами и печеньками. Да. Может быть, это огурцовое печенье. Давай трогать. Раз, Давай. два. Я вот так вот. Ой, Ой я тяжелую. Тяжелую. о, о, -о, -о, -о -а. Продолговатые в руке. Это... Печеньки. Это банан. Это, короче, набор на Пасху. Фрукты. Фрукты. Кто нас съел фрукты, думаю. Я не знаю. У меня нет шансов. Я хочу, чтобы ты угадала. Это джунгли, это... Может быть, это маунгли какой-нибудь? Да, маунгли. Вот, тут есть банан. А, подожди, Аф, там, где живет это, в джунглях а нет А можно открыть? Я вообще, на этот <схот> момент Да, я думаю, скоро. что открывать потому что мы угадали с тобой, что это печенье, яблоки. Блин, ну реально, это набор на Пасху от бабушки. Типа, идти на кладбище с этим, must have. Так, ну, банан едят либо макаки. Мадагаскар? Просто на бумаже. уже Кто-нибудь, заткните ей рот, пожалуйста. Ты не хочешь скушать банан? Смотри, какой вкусный банан Подожди, так Три персонажа Может быть, это Эльза, но там не было бананов Я не знаю, какая у тебя логика Но она, видимо, продолговатая Это ел олень А это ела ее сестра Анна, видишь? Это что-то тропическое Подожди, яблоко Зачем мне его нюхать? Может быть это какой-нибудь Питер Пэн? Что за мультик? Мне кажется, это реально что Но печенька тут плечо. Но это не Маугле. Я не знаю, в каком мультике были бананы Красавица, и яблоки. Красавицы и чудовища. Нет, там не было бананов. Ну ладно. Бананы. <соспелев> ну, банан его мартышка. я говорю. <соспелев> мартышка. Где он у нас? А, Алладин! У меня еще такой тупой. Я дико снялась. Я сделаю себе, хоть где-то я буду улыбаться. Санцы, воду что-то Да. Да, называем сидит. Да? Да. У -у -у. А, ну я же не вижу да. Так, ну что? Пожалуйста, в этот раз угадай, я не хочу ваш реально, как? Пахнет вкусно. <надит> Серьезно? Да. Ну, чем-то, не знаю. Стоп, это опять что-то тяжелое? Это что, опять олачил? <Dont sound> а, <пах Celtic> Подожди, есть яблоко. У меня яблоко и что-то липкое. Фу, фу, что это? А, это нормально. Подожди, а что оно это такое? Это вкусное, а что оно такое? Это, М -м -м -м -м -м. это типа. Знаешь, похоже на чебурек, но судя по тому, что там джем. Какой ну -ка. чебурек? Сейчас, подожди. Вот, вот, если взять вот так вот половинки. Вот, вот, ой, вот, вот. смотри, получится пирог. так смотри. Я прям вижу. Почувствуй, почувствуй, получится пирог. Почувствуй нашу любовь. Да, Я тут начался дом 2, такой вышло у меня Да, да, да. Я не знаю, что это такое, но хорошо. Это какой то чебупеля и яблоко. Да это сладкое. Да понятно, что это сладкое, но я не знаю, где такое едят. Давай открывайте смотреть на это что. Ой, вот это я тут устроила, этот самый красиво у меня. Очень. Очень... А, как я могу? Яблоко... Может быть, это какая-то русская сказка народная? Мне кажется, репунсия. я? Пожалуйста! Не надо! Ты серьезно? Денис сегодня подбирал мультики, которые я реально... Вот у меня не идет информация, мне меня сегодня нет связи. Обычно ребята, я нормально все Я делаю. не хотела, правда, ребята. Я Но... не помню, что Барапунцик там такое у ела. У нее были пироги, э, постоянно я видела пироги и еще зеленое яблоко. У нее тоже я видела зеленое яблоко, потому что у нее там ящерица, кстати. Нет, тут очень видный набор прям был. прям. Она меня просто закапывает, такая. прям очевидный был набор. ты угадаешь? Я не знаю. У меня впервые такое, понимаешь? Обычно я доминирую в этой рубрике, понимаешь? То ли я с человеком ошиблась, надо было звонить. Ты позвала ребенка! Ты позвала ребенка. Реально вкусный пирожок Когда я уже не ребенок, и никогда им не буду. Фу, пахнет супом, борщом А можно трогать, да, уже? Да. Давай А где? Ой, ой Ой, ой! что это? Опять яблоко Да мать, сдолбал твое Сраное яблоко. Опять какая-то ложь Я уже не знаю. Может быть, это, которая рыжая Вот это вот, храброе сердцем Уже не знаю, все вот. Там тоже был конь. Наверняка он ест яблоки Мне кажется, это что-то глубже Фу... Это что-то... Фу, это да! Фу, что это такое за говно? Можно при глаза и ничего не понимаю? понятно. Что это такое? А, оно скриское! Оно Фу, я в него закапываюсь! А на вкус рис. Я его просто съела. Это рис? Да. Почему он такой противный? Он просто холодный. Он какой-то скризкий. Может, он мертвый? У меня комочками, я просто А, смотри. Ты не видишь, блин. Ты открыла? Рис... И яблоко. Ну подожди, рис ну в кунг панда. Азиатский мультик. Кажется, тоже догадался. Мулан. <говорит> <говорит> Мулан. Мулан. <говорит> Мулан. Ты знала, например? Да. <смех> <смех> не, на самом деле я притворяюсь, что и знала, на самом деле я реально не знала. Вот, ну, типа, э, я не смотрела Мулан, кстати. Я не знала, что там было. Я думала до последнего, что это кунфу панда. То есть ее конь ел яблоко, а она Нет. ела рис. А, они <смех> в армии ели рис? <смех> и яблоко. А яблоко ей дали в самом начале мультика, как знак чистоты в рот ей положили. Когда она шла к этому, навстречу к бабе, которая принимает. То есть, если я захочу быть чистой, мне достаточно положить яблоко, яблоко в рот. Я буду грязный Я выниму, кстати Хорошо А со счетом Сколько там? 6-1 Я же сказала 5-1, я же сказала, что это была мула Все, все Ну что? Победила Ника. Mm -hmm. Получается так. Я тебя поздравляю, и ты получаешь... Ничего. А, ну, я, пожалуй, крадусь, и там яблоко не понравилось, пирог-пирог, ну, теньки. да, можешь забрать продукты, которые тебе понравились, можешь их, собственно, съесть. Как тебе понравилось? Как это, твои это, ощущения? Это Поделись. Это прикольно, это прикольно. Я потому что вообще понятия не имела, какие будут мультики. Я тебе и так говорила, то, что я ожидала вообще э, какие-то многосерийные мультфильмы. Например, привет, я Мейбл. Вот что-то вот такого характера, но немного кажется, в ней живет Мейбл. Легче. Прикольно. Не, ну а я, типа, сегодня реально я не знаю почему, но мне вообще мультики не шли в голову. Я не понимаю, почему. Обычно прям хорошо идет, но сегодня я прям реально ломалась. Возможно, меня спутало большое количество предметов на многих тарелках, и я такая, типа, что. А вот типа было по одному предмету? Ну, обычно было один, там максимум два, тут по три, я такая, типа. Ну или живой и все. <смех> Ребят, так что пишите теперь вы в комментарии, какие мультики угадали вы. Как вам это видео? <смех> как вам просто Ника в образе человека, который... Э, если мы когда-нибудь будем снимать видео про экспертов, про мультиков, я знаю, кого теперь позвать. Йоу. Эксперт мультикам. Да это на самом деле неправда. Я просто копалась глубоко у себя в голове и свое детство. Она готовилась. Она пересмотрела дома все мультики перед тем, как сюда приехать. Если бы я смотрела мультики, я бы смотрела другие мультики. В общем, ребяточки, надеюсь, что вы кайфанули. Подписывайтесь на мой канал, на канал Ники. Ссылочки еще раз повторяю в описании. Надеюсь, что вы посмеялись, поулыбались. Увидимся. И приятного аппетита, если вы кушаете. Всем пока-пока. Пока. Yeah.